Сказка про дерево для детей У небольшого дома, обычной деревенской семьи, где жили маленькие детишки, росло старое могучее дерево. Оно было настолько старым, что высоко на нем было образовано черное глубокое дупло. Из этого дупла доносились странные звуки. Звуки были настолько противными, что иногда, когда дул ветер, они пугали жителей. И в одно летнее утро, когда родители уехали на работу в город, дети из этого дома решили залезть на дерево. И в этом ничего бы не было странного. Все детишки лазают по деревьям, рвут одежду и получают ссадины. Но в этот раз... Я рассказываю сказку про дерево для детей, которое было необычным. Это могучее старое дерево скрывало в себе секрет, и секрет заключался следующим. Сначала дети решили сделать тарзанку, такую веревку, которую привязывают за сучок и катаются на ней, повиснув и раскачиваясь. Так и было сделано. Ребятишки сделали тарзанку и катались по очереди очень долго. Через некоторое время дети решили залезть повыше на дерево. Сбираясь по сучкам и мощной рифленой коре, они потихоньку долезли до дупла. День был солнечный и безветренный, и из дупла не доносилось ничего. Ребята стали залазить в дупло и пропали там. «Ты чего-нибудь видишь?» – говорил один другому. «Нет! А ты? И я ничего!» Ребята по очереди вылезли из дупла дерева. Они присели на ветку, свесили ноги и болтали своими ногами туда-сюда. Через некоторое время из дупла послышался шорох, и оттуда стал вылезать маленький человечек. То был древесный домовой. Домовой был очень маленький, всего с палец ростом. Один из мальчишек схватил его в ладонь. «Отпусти!» – закричал человечек. «Ух ты, ребята! Вы видели? Человечек!» – закричал мальчишка, который схватил домового. Ребята посмотрели в сторону. Точно! Маленький человечек! «Ты кто такой?» спрашивали ребята я-то я древесный домовой отпусти отпусти заколдую это дерево не для детей чтобы на него лазили и домовых ловили врешь домовые только в сказках домовые которые живут на старых деревьях настоящие «А сказки так, чтобы вы поверили, что нас не существует!» Рассуждал человечек. «Значит, вы существуете? Вот это прикол!» Спрашивали ребята домового. «Конечно! Мы же сейчас не на сказочном дереве сидим, а на настоящем!» «Точно!» «Отпустите меня, то заколдую!» Мальчишка, который схватил домового, отпустил его на сук дерева. Видно, страшно стало. Тот -то же хулиганите тот у меня, сказал древесный домовой и скрылся в кроне дерева. Там наверху к нему подлетела ворона. Человечек запрыгнул на ворону и улетел. Вот это приключение. Дети слезли с дерева а заодно сняли тарзанку, мало ли, рассердится домовой на детей и действительно заколдует их. Раз домовые существуют, с ними лучше не шутить, это вам не сказочки. Дети решили не рассказывать родителям про свой интересный день. За чудаков примут, не поверят. А за то, что дети лазили на дерево, вообще можно ремня получить. Так все и разбежались кто куда. А на следующее утро дерево пропало. И никто не знает, как это произошло. Даже пенька не осталось. Ну и сказки-рассказки. Чтобы узнать, куда пропало дерево из сказки, просто оставьте комментарий об этом на канале в YouTube. Пока!